Твоей темноты Прорыв наступает И страх позади Просторы Господь открывает Дышит, Дух Господень, там свобода, там свобода. Так выходи из темноты во всю полноту Его любви. Там, ты дышит, Дух Господень, там свобода, Его свобода. Наступает, и страх позади. Просторы Господь открывает, Радость изливает, Тяжелое время снимает, Радость Он дает. Там, где дышит, в Господь, Там свобода. Свобода Там, где дышит Только сводит Так, свобода В присутствии Твоем Жизнь моя обновится в имени Твоем Упадут цепи всех в присутствии Твоем Жизнь моя обновится в имени Твоем Там, где дышит Дух Господень Свобода, там свобода, Там, где пишет у Господь На навица, навица, Господи, там свобода, там свобода, как выходи из темноты во всю молоду.